привет ребят я вас хочу пригласить 11 июля на марафон возможности меня что это за марафон это как раз для вас такой марафон у кого нет возможности по каким-либо причинам приехать у кого нет средств у кого нет возможности выехать в россию то этот марафон конечно же будет для вас он будет обязательно в записи, чтобы вы, если не успеете на прямой эфир, то вы можете приехать, приехать домой и посмотреть в удобное для вас время в записи. На этом марафоне мы не только раскроем ваш потенциал, не только посмотрим, что вам мешает жить той жизнью, которую вы хотите, но мы еще посмотрим, почему у вас та жизнь, в которой вы живете, что вы себе не позволяете и почему вам это выгодно. Мы откроем самые тонкие частички ваших граней, чтобы вы посмотрели на себя не только со стороны, но и заглянули внутрь себя и изнутри увидели то, что происходит. На этом марафоне мы с вами проработаем денежные каналы. Потому что материальная часть это, конечно же, очень важна в нашем мире. И если мы будем, если мы ее отрицаем, то тоже задумайтесь, почему вы это отрицаете? Почему вы говорите, что вам это не надо? Почему вы думаете, что вы этого недостойны? Мы поговорим о том, что такое полюбить себя? Зачем это? Что это за слова, которые непонятны? Мы расскажем, каждый расскажет друг другу, что это такое. Каждый даст обратную связь. Каждый раскроет те моменты, о которых даже не подозревал. У нас есть очень много скрытого, того, что мы не видим, очень много завуалировано. У нас есть обиды, которые мы даже не предполагаем, что это обиды. У нас есть те моменты, которые тянутся даже не с этих жизней. Давайте будем по-честному. У нас есть паттерн поведения, который мы приобрели, даже не за одну нашу жизнь, глядя на наших родственников, глядя на наших близких и любимых. И все эти моменты мы откроем, мы придем к самому себе, к истинному самому себе, через истину, через э, честность перед самим собой. После этого марафона вы уже никогда не будете прежним. Вы откроете себя не только как новую Личность, но и откроете себя на более глубинном, на клеточном уровне. А что такое открытие на клеточном уровне, это я вам расскажу на марафоне. Я вас жду, присоединяйтесь.